Алло. Ты там? Там же в камере? Да, да. Угу. А у тебя родственники есть какие-то доверенность на кого-то оформлено? А, зачем? М? Зачем, Нантон? Во на вопрос ответ не Нет, ни нет, ни на кого на не оформлено, нет. Меня завтра повезут в суд. И тогда приедет уже мой помощник, юрист. Протокол какой? 20.6.1? Да, и 19-е, типа непоминовение. Типа я руками размахивала, сопротивлялась. По факту было что-то? Нет, ничего не было. Мы все видели твои видео, ты никогда не махаешь руками. Конечно. А, ты им сказал, это в протоколе ты его это, ну, как говорится, правильно заполнила? протоколом, что они, они сейчас, не знаю, как у вас, первый протокол в апреле они заполняли своей рукой, писали все, а сейчас они вы, вы, выбили из системы электронный протокол, там все написано, ну, машинный, машинный текст, uh -huh. понимаешь, все машинным текстом. И я, где там были поля, написала, что я человек, не являюсь лицом, но как я обычно пишу, без ущерба, без оборота и так далее. Они вы начиркали... Uh, этот типа, протокол не будет считаться. И uh, вы отказываетесь ознакомиться с материалами. Я говорю, я не отказываюсь, я хочу ознакомиться. А ну, выйдите, я вышла. Потом говорят, все, вы не будете знакомиться с материалами. То есть они мне дали тот протокол, который я написала, даже без подписи того, кто составлял протокол, заставила его расписаться. И получается, что у них сейчас в деле совершенно другой протокол. То есть один у меня... Я так понимаю, вот, со всеми моими замечаниями. А второй протокол они составили совершенно другой, который, с которым уже мне не дали ознакомиться. В общем, они сделали вот так. Те копии протокола выдали? Я тебе говорю, Антон, они не дали оригинал вот этого протокола, где я все написала. Все, больше они ничего не выдали и не дали ознакомиться. С фоткой его вышли мне фото? Сейчас не смогу. Его в группе опубликовали, должны были опубликовать его, Мы, господи, в whatsapp группу. Как группа называется? Держава Света, Держава Света. Можешь меня туда добавить? Антон, у меня сейчас интернета с собой нет. Это ты потом Макса попросишь, Макс тебя может добавить. Добро. Ну, по утру, наверное, он сейчас спит тоже. Угу. Ты там написала в объяснении, что полицейские не имеют права составлять протокола по этой статье? Э -э нет, не написала. Там мало было места. Там, понимаешь, очень таким угольственным текстом все написано. И мало что можно написать. У в тебя в сейчас принципе... запись звонка пишется? Э -э нет. Ручка, бумажка есть под рукой? Есть. Пиши. Так, сейчас, подожди. Ой. Сижу на бумажке. Положила уже все, что можно. Салфеточку, бумажку сижу Бум бумажка? На этом. бумажка от бетонного пола да. не стоит, обувь подкладываю. У меня не одна бумажка, у меня тут стопочка. Все равно холод холодно доберется. Ну, давай пишу, что? Значит, вину не признаю? Ну, это, это я знаю. Вина не доказана? Угу. Состав правонарушений не доказан. А где ты писать это в отдельном документе? Да, везде, где только можешь, и озвучишь, озвучишь этой черной мантии. Угу. Вообще я бы на твоем месте сейчас это сел и писал бы эти ходатайства. Какие именно на что? Я тут четыре уже написала. Первое о переносе дела в связи с это, э, э, первое. На ознакомление с материалами дела, волеизъявление. А это уже приложено. Я, я прямо там на месте написала письменные и заставила их приложить к материалам. Мое требование письменное. И еще приехал юрист, помощник, он его пропустили, и он ознакомился с делом и сделал все копии. Что за юрист? Иван Фролов, а вот который ходил в костюме смерти у нас, юрист. Видео. Скинь мне его контакты. Хорошо, скину. СМС-кой там, я не знаю, как хочешь. СМС-кой -ка скину, давай. Так, подожди. Mm -hmm. а, оригинал протокола никому не показывай. это Не знаю, с, с фоткой, не знаю, как. Как-то надо переслать. Так, так, так. Ну, не знаю, он опубликован, я же говорю, в группе его же опубликовали, фотографии, вот того, который у меня на руках. Угу. Вид Видео с нашим первым разговором я уже разместил и раскидал по всем группам. Mm -hmm. Хорошо. Так, и что, во сколько суд-то? Ну, они обещали, что прямо в 8 утра меня доставят, и якобы в 9 уже будет. Ради такого дела они даже в выходной приедут, понимаешь? Так тебе еще пять часов на полу сидеть. В 9 утра. Ну, я тут похожу, сейчас подвигаюсь, пошевелю и зарядочку сделаю. Ничего как-нибудь, Антон, немножко уже осталось. Это твое первое задержание? Uh, ну, вот в прошлый раз, если ты, ты видел, в апреле нас пять часов промуржили в отделе полиции, и на меня ставили протокол, ну, тогда тут -то рукописный был. Я там, конечно, все написала, все, что про них думаю, и они его не решились тогда даже в суд передать. Uh -huh. Ну, а сейчас вот такая ситуация. Жестко что-то. Ну, все говорят, я Наташа Гапеевой позвонила, которая людей держит за скот. Она говорит, все говорят, им дали просто команду ФАС, они поэтому сейчас так лютуют, звереют. Ну, видимо, подгорают со всех сторон. По меня имена записала записало всех полицейских? Один категорически отказался представляться, но те опубликованы в группе. Максим должен был опубликовать. Всех У -у -у. остальных. Добро, да, Максим, позвони. Группа «Мы здесь власть ВКонтакте». Он должен был все опубликовать, я ему все сбрасывала. У -у -у -у. У -у -у. Добро, добро. У -у -у. Все, да? Про «Цивбай» знаешь? В курсе? Нет, я не использую это, Антон. Я не уверена в этой надписи. Для нее очень мало информации в интернете. Это во-первых. Во-вторых, когда ты ее набираешь, она почему-то синим, как ссылка, высвечивается. Когда нажимаешь, ссылка не открывается. То есть страница как бы не существует или что-то такое-то. Я не использую эту надпись. Напиши по-русски под принуждением. Ну да, под принуждением. А я подпись нигде не ставила, я поэтому у меня не было необходимости под принуждением писать. Я, я даже здесь почему отказалась от всего, от бумаг заполнения, от всего. Они поэтому так и лютуют, что не могут ничего сделать, и ни подписи, ничего получить у меня не могут, понимаешь? Ну, несмотря на их беспредел, у тебя такие, это, в кавычках, шикарные условия. У меня сразу при входе все изымали. Ну, а да. я, видишь, отказалась. Я сказала, у вас нет полномочий. Сначала подтвердите полномочия, что у вас есть осматривать, изымать какие-то вещи у меня, доверенности во все, где я говорю, вы юрлицо. От имени Юр лица уже действует только один единственный человек. Где ваша доверенность? Ну, да. почему так стало. Нет. Лен, ну, мне это да. не рассказываю, но ну, что ты как с первокласской со мной. Ну, нет, я же тебе объясняю, как, почему они так относятся, почему давай, вот это все получилось. Потому что я уперлась. Подожди, Лен, подожди, да. Лен. Сейчас да. в любой момент могут отобрать либо батарейка сядет, либо еще. Нет, нет, нет, нет, не отберут, однозначно. Давай, давай по делу, хове это не давай. давай. Угу. Не надо меня учить, я это все знаю. Да я, я ж тебя не учу, я тебе говорю, что я им сказала. И в ответ на это вот такая реакция у них, понимаешь? Да мне не важно, что ты им сказала. Меня интересуют факты. В туалет выпускают? Угу. Нет, нет. Смотри, как... Ну, я как бы и не звала, не С... требовала. Смотри, как я делал. Если заходишь в туалет, подходишь к двери, аккуратно стучишься, громко. Ну, чтобы им было слышно и говоришь я хочу в туалет все uh -huh. а то потом ну терпишь там минут минут пять сколько сможешь потом опять также uh -huh. я хочу в туалет uh -huh. Уважительно это разговаривать с ними, у них там тоже всякие попадаются. Поэтому они привыкли к бизнему, ко, ко всякому континенту. Веди себя культ... Я нормально разговариваю, не грублю, не хамлю никогда, вообще стараюсь. Ясно. Тебя вообще-то должны были покормить и предоставить э -э мат матрас простыню и это, mm -hmm. на, на этот. Я а... даже когда про воду сказала, они сказали, вода в камере, типа, тебе не положено вот в этом, в этом мешке каменном, понимаешь? Но в стакан принес, не знаю откуда, из туалета, наверное, потому что поли полицаи там тоже говорили, воды у нас, их мы не обязаны вас обеспечивать. Шесть часов продержали и буду вон и здесь краны из туалета пей. А, пироги вот не угу. и, и кормить обязаны, вон в Екатеринбурге нас задерживали, это, и угу. кормили, и, это, и, и матрас, и одеяло, и подушку все давали. Угу. Ну, в общем, вот так. И а в какой так. камере были это деревянные нары? У тебя нету там? Нет, нет. Потому что я рассказалась. Досмотр, осмотр, обыск, все это отказалось. Пока они неполномочия меня не приявят на это. Хм. Интересно. Ясно. Они тут бегают, тут уже начальник приезжал, как только нас привезли, начальник, подполковник примчался, тут камеры осматривал. Я попыталась с ней поговорить, он даже не сказал фамилию. Не хочу с вами разговаривать, и все. Я говорю, фамилию хотя бы назовите. Нет, не назову, и ушел. Я говорю, вы назовите, кто это был такой вообще? А мы не имеем права вам фамилию называть. Вы Они Они не обязаны его фамилию называть, а вот он обязан. Ты ссылайся на это. Согласно закону ФЗ номер 3, статья 5, пункт 4. Представьтесь. Ну вот, вот так. Не представимся, и все. Заучи, заучи наизусть. Фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака, удостоверение. Требует от каждого предъявить удостоверение. Обяз... Антон, я от каждого требую, от каждого. Как только ко мне кто-то подошел. И если они находятся в общественном месте, у них нагрудный знак должен быть. Если они в отделе полиции, у них должен быть бейджик. Угу. Понятно. Потреб, попробуй потребовать это, журнал это, жалобы и предложений. Да, кстати, точно. Попробуем. Угу. Ну, не сейчас, не стучишь. Это, там, да не, нет, не, конечно. В случае, если воду принесут или в туалет поведут. Да, да, хорошо. Угу. Так, и бумажки, бумажки не подкладывай, все равно вытянут тепло. Этот, о, на обувь только садись. Но у меня салфеточка и сумка еще. Нет, самая надежная – это обувь. Ну, обувь тоже, знаешь, на полу холодным, босыми ногами не очень. Ну, если ребром поставить, ноги, позже боку, посесть нормально, Но я так все... Да нормально, мне не холодно пока. У меня сумка такая толстая еще. Я на нее прям села и на салфеточку, и на бумагу. Все, что было, в общем, подтверждала. Это, очень по, по поводу волеизъявлений. напиши волеизъявление. Это, это, я, ты слышал, что протоколом приложила, Новое пиши. Вручишь прям непосредственно в этой черной манте Я... воле заявления с материалом дела, а второе – о переносе рассмотрения дела в связи с необходимостью. Первое – это ознакомление с материалами дела, и второе – перенос дела в связи с необходимостью привлечения правозащитника. А он приедет завтра? Ты меня okay. слышала, нет? Вот это, да, можно... конечно, это очень важные бумаги. Тем самым ты затянешь процесс и сможешь выйти на волю и обжаловаться в... с воли. Uh -huh. Если ты это не сделаешь, они тебя просто в камеру там это по беспределу могут сделать. Или uh -huh. вплоть до 15 суток. Uh -huh. Ладно, хорошо. Uh -huh. Добро, давай сейчас Макс позову. Давай, давай. Алло? Что там, как у тебя? Доброе утро, Антон. Не разбудила? Нет, говори по делу сразу. Нормально. Я а, вот, с Максимом раз объявили, что на Каменской 66 да, будет рассмотрение мировом. Приехали за мной, сказали, что поведут отдел полиции. Вместо этого повезли меня не в отдел полиции, не на Каменскую, а на Тургенева 221. Представляешь? Я участвовала в Тургене. Иван по с Каменской, сын мой там. В общем, вот что творят. И э, потребовала там книгу жалоб в приемнике. какая у нее система работает, как мы выяснили. Он категорически отказывался сначала мне книгу жало предоставить. В более мое жалобы на действия сотрудника убрать объясняет мы себя это тем, что я вообще не нахожусь в их юрисдикции. То есть у них какая схема действия. Смотри, по этим административным нарушениям, которые нам вменяют. Нас не имеют права задерживать, удерживать, арестовывать, а их налагать, понимаешь? Ни спецприемник, ни ИВС не имеет права задерживать. Но поскольку, то есть они в отделе полиции должны нас держать, но поскольку в отделе полиции якобы нет условий для содержания, нас отвозят туда, понимаешь? А юридически мы остаемся как бы за отделом полиции, вот какая хитрость. Именно поэтому они оттуда, из предприемника, везут в отдел полиции сюда каждый раз. Вот такая махинация. Вот. И я почему с трудом добилась от него, чтобы он мне книгу жалоб. Там минут 30, наверное, бодалась, требовала эту книгу жалоб. Он мне ее принес, в руках держит, но я вам ее не дам, понимаешь? Начальник, начальник, вот это все, приемник А сейчас мясной такой мужчина, ну такой неплохой, но, кстати, товарищ Мы с ним хорошо разговаривали но он боялся И книги, что книги жалоб я спешу И что эту жалобу принимать от меня Он всего боялся Вы не в моей религии, вы как, как бы ко мне относитесь пальцы Здрасте, я фактически нахожусь у вас, значит, я у вас Поэтому предоставьте мне все, что я требую Он полчаса бы далась, предоставил мне, уже мне говорили жалоб Страшно, он, конечно, этого не хотел Видно, что они этого боятся. Более зрение мое тоже принял. Пришлось ему зафиксировать вот, это скажем, на меня еще протокол потому что я, это я отказалась. Нет, законные требований, я не отказывалась. Если бы ты то права и полномочия. У них права и на основании такого закона я понимаю, что закон автоматически не может набирать полномочиями для того, чтобы вот этот закон о всеобщий, да, у вас один полномочиями, у вас должны быть документы, подтверждающие ваши полномочия. Вот он юрист, вы можете врубается, или делал вид, что он не понимает, дурачка котик. Я говорю, то есть я всего лишь потребовала, если вы юридическое лицо, да, право действия имени лица имеет только тот человек, который в Игоре Юлу указан, есть этому указан, да, все остальные будут предоставки доверенности. Нет доверенности все. А, вы отказывались подчиняться, а я сейчас на вас еще протокол, такие угрозы были, да ты вы до пенсии будете у меня здесь сидеть. Я говорю, не надо меня пугать. Я, кстати, записала небольшое видео. Удалите видео немедленно, вас ко мне сейчас обратно вернут. И я все ваши видео удалю. Прям требовала минут 15, чтобы я удалила. Я категорически отказалась. В общем, вот такая ситуация. Сидим сейчас, непонятно чего вообще ждем. Судьи закрылись и сидят с закрытыми дверями. О, Иван приехал. В общем, не знаю, что будет дальше. Пока сидим. Алло, Антон? Да. Ты куда-то про... Я тебя внимательно слушал, просто слово ну, не даешь вставить. Все, давай, Иван подъехал, сейчас наверное будем отбиваться. Получается у них это не отдел полиции, не организация, а музей какой-то, да? книгу ну, вот, да, вот, да. Вот, да, вот так вот. Понимаешь, что творится? Вот, ну, что творится. Тут можно. А я до Максима не смогу... Подожди, у меня вопросы есть. Есть минутка поговорить? Ну, говори, говори. Ты сказала что-то про сына вместе с сыном? Ну, сын был на Камерской. тоже сюда сейчас едет. А, ну, на, на свободе, он это... Тебя ищет, да? Что, Глав, Глав, он на свободе и тебя ищет. Сын нет. Он просто ну, на Хамерской будет заседание, он подъехал туда. Угу. Так ты, я, ты, я, ты сейчас я, где? Я, не в камере, тебе оттуда это увезли. Нет, я мне на Сергенева. В районный Октябрьский суд привезли. Сергенева угу. 221. Угу. А, ну ты как а ты в камере сколько времени провела? Ну, считаю, в районе трех ночи мы, во-первых, около часа просидели под стенами этого и выяснили, что там не принимали нас, не знаю, что начальник прибежал, там камеры какие-то просматривали, в общем, какой-то экипаж был. Вот, и в районе трех часов, в районе трех ночи где-то я туда попала, внутрь. В камере сколько времени провела? Вот, ну, вот в трех, и считай, вот полчаса где-то я на свободе, что называется, ну, условно. С трех ночи. Сколько в, по времени часов? Ну, смотря, да сколько, ну, считай, сколько сейчас времени. Э, я не смотрела. Время, время, время, время. Сколько времени? Я не смотрела времени часа. По, по, -по, -по, по вашему 1020 20 10-20. С трех до 10-20. Вот, считай. 7 до часов. Семь-два. На, на бетонном полу, и все это я написала из книги жалобы, естественно, и в отдельном волеизъявлении, чтобы разобрались. Этому. Вопросы. Ой, кашу там принесли, я фотографии сделаю, хлопья какие-то белые плавают, овсяные. Я не смогла это, конечно, кушать. Непонятно, что там вообще. Фотографию пацаны публикую, кошмар. То ли травят их там чем-то, я не знаю. Mm -hmm. Ну, народ поднялся, многие звонили туда на Ивс, и им всем отвечали, что типа тебя там нету. А вот есть... получается, что как бы формально нет. Формально нет, а фактически я там вот так вот. Это кто-то? А? Это кто-то? Ну, участковый, который мне доставил. Фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака. Участковый не пожалуйста. Макаров. Ну, номер номер, номер нагрузного на знака тебе еще. Номер можно посмотреть ваш? 004641 НВС. Удостоверение, чтобы маску приспустил для сверения с, это, с, с фотографией. Он без маски практически, чем они под подбородком. Удостоверение приведите, пожалуйста. Макаров, приведите, пожалуйста, удостоверение. Будьте любезны. 105, статья 5, пункт 4, Фзн номер 3. Ой, Я столько уже за этот день насспрашивалась, столько уже не смотрелась. Александр почему печать не соответствует ГОСТу? Вы читали ГОСТ? Вы знакомы с ГОСТом? р 51 одиннадцать. Давай ознакомьтесь, ваша печать не соответствует ГОСТу. Ну все, Антон, давай, мы будем сейчас отбиваться. В том О, логично. Вот первый раз человек с мозгами. Ну вы же, Если печать нет ответа, ты туда ответ. Ты Слышал, да? Это единственный полицейский, до которого это дошло. Да, могу? Ну да, ты ему пояснишь, в чем ГОСТ заключается. 43 миллиметра должна быть. Гербовая печать. Ладно, все, все, мы с Иваном сейчас готовимся. А, давай. Давай. Алло, алло, ага, Лен, здравствуй, слушай, тебя отпустили? Как, все нормально? Да, да, ага. А, все у тебя хорошо, все тоже угу. дома, да? Да. А, а что они, они там, выписали тебе протокол или что там? Определение судья вынес, что нет ни состава, ни события преступления, все неправильно, все, ну, как нормально судья, в общем, как Максиму там, да. А, а, слушай, ну тогда ты теперь, нет. теперь ты встречное подаешь, да, или что, как? Ну, сейчас будем думать, если пока еще нет. Слушай, ну, я вам там уже оферту выставила на твое время. Одна минута mm. стоит тысяча советских. Ты сейчас отдых... отдыхаешь, да, Лен? Да, да, да. Все, ага, все, да, хорошо. Как Можно было уже разговор туда сесть, чтобы не переживали люди? Ну да, конечно. Ага, ну все, да. хорошо. Ну, угу.